В эфире Международные астрономические новости. Как сообщает наш специальный корреспондент, <сосвязь> на проходящей ассамблее Международного астрономического союза решено лишить Плутон статуса планеты Солнечной системы. Что? Теперь он имеет право называться лишь Карликовой планетой. А теперь прослушайте астрологический прогноз. не что там, там совсем В этом обезумили. месяце нас У нас было всего-то 9 планет. Если так дальше пойдет, то через год-другой от нашей системы ничего не останется. Они все сократят. Я этого так не оставлю. Ну а что ты можешь сделать? Я? Я? Ой. Я? объявляю голодовку. Я буду голодать, пока они не вернут нам Плутон. Посмотрим, надолго ли их хватит. Ух ты! Интересно, с чего он сделан? Да Письма и приглашения всем отослали? Да. Требования? Отослали. Подписи а� поддержки? Собраны. Ответы? Ждем. Так, сейчас наведем зафикс. Нет! Ура! Здравствуй, Лутон! Ласяш, Ласяш! <связать> Ласяш! <связать> ну как ты там? Нормально. А? а что? Есть совсем не хочется. Я стараюсь не думать об этом. Концентрируюсь на Плутоне. Вот дает. Кислятина. <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> Карыч, пришли ответы? Нет, еще. На пресса приехала? Пока никого. А ты куда? На рыбалку. Какая рыбалка? Я что, один за Плутон буду отдуваться? Кто там? Это мы принесли покушать. А что, Плутон обратно признали планетой? Мы не знаем. Тогда мне нельзя есть. Так никто ж не видит. Причем здесь видит или не видит. Плутон вон тоже без телескопа не увидишь. Но это не значит, что его можно игнорировать. Лосяк, Митку, хочешь? Прекратите устраивать цирк из научного ну, подвига. Не хочешь, как хочешь? Вас что? Специально да. подослали. У вас будет еще возможность да. устроить пир на моих костях. Никто не приехал. Дружище, твоя голодовка ничего не решит. Они ее не заметили. Ты сделал попытку, молодец. Но теперь надо возвращаться к прежней жизни. Ты плохо выглядишь. Вылезай из этого куба. Сдался тебе этот Плутон? Он же так далеко. Всего пять миллиардов километров. Это глупо и бессмысленно. Не будь дураком. Ох. Что это? Землянин, народ Плутона благодарит тебя и удостаивает звание Героя Плутона. Ты должен лететь с нами, потому что на восходе Солнца флот маленькой, но гордой планеты Плутон уничтожит враждебную планету Земля. Нет, нет, умоляю вас, из-за кучки самодовольных астрономов не должна страдать вся планета. Посмотрите, как прекрасна Земля, сколько на ней красоты и радости. Если у вас есть сердце, умоляю. Все будем любим. Народ Плутона ценит мнение своих героев. Мы будем думать. Ты, ты посмотри, ну, так, до давай, чего себя довел. Ах, Ах да, ты Не чего? Что, а что, раз. Раз. что а дала тебе твоя голодовка? Что-то колючее. Зрос каким-то репеть.